Приветствую друзья, как я обещал в своих прошлых видео, мы сняли отель и теперь готовы принимать желающих, кто хочет получить сертификат мастера правила, к нам в отель, который находится в районе Красной Поляны, а если быть точнее, район Монастырь, вокруг нас окружают горы живописные, здесь достаточно тихо, мы приедем и три дня будем проводить здесь обучение, разместим вас в этом отеле, чтобы было все в одном месте, и пройдем в обучении работу на грузах, обязательно работа с, с петлей глисова, работа на пальцепах, работа с коромыслом, как заниматься с коромыслом. Покажем вам, как проводить женские тренировки, тренировки для детей и тренировки для взрослых. Вы получите достаточно объемную информацию, которую можете потом, уехав домой, использовать в своих целях и дальше улучшать свое мастерство. Кому интересно, обращайтесь ко мне в личку, пишите «хочу» на обучение и бронируйте сейчас, уже бронируйте отель, потому что здесь ритм только-только начинает э, с июня месяца, сейчас здесь бурно приезжают туристы и нам надо понимать, на какое время у нас, сколько групп мы можем разместить. Вообще мы планируем за лето провести 4-5 обучающих семинаров таких, поэтому обращайтесь еще и еще. Друзья, кому нужен вот такой вот классный тренажер-правила, который универсальный, он и с лебедкой, можно заниматься и можно заниматься на грузах. В комплекте будут идти две петли глиссона, два комплекта манжет, один комплект манжет на липучках и один комплект манжет на пластиковых застежках. Этот тренажер вы можете приобрести по стопроцентной цене, он стоит 100 тысяч, а также вы можете купить его за 50% стоимости, но через 3 месяца. Если вам это интересно, пишите в личку и добро пожаловать!